На сцене DJ Pro «В миру» Павел Поповиченко. Начал петь с трех лет. В школьные годы выступал в ансамбле, позже не до увлечения стало. Нужно было получать среднеспециальное образование. Для этого Паша уехал в Сосердь. Со временем приобрел компьютер, а его жизнь получила новый смысл. Вообще первый тр трек я записывал после того, как мне приснился сон. И вот во сне я услышал вот эту мелодию. И вот, как помню, в 9 утра встал, и вот прямо тут же ее воспроизвел. Тогда еще у меня клавиатуры не было, мышкой все, все ноты набирал. Вот ну, Получилась мелодия такая, которая приснилась. Она прозвучала для него наяву. Он назвал ее Happy Morning, доброе утро. Это было то самое утро, в которое проснулась в Паше вдохновение. Это просто, ну, как бы не объяснить словами. Это надо просто почувствовать. Я вот даже сам не знаю, как это объяснить. Просто знаете, такое вот чувство наслаждения какого-то вот, прям, ну, может даже кайфа, так скажем. И вот. Все вот это вот, всю вот эту энергетику, которая в тебе накопилась, вот плюскуешь вот в эту композицию. Такое неописуемое чувство хочется испытывать вновь и вновь. И Паша стал серьезно заниматься музыкой, благо родные и друзья поддерживали. У нас постоянно кто-нибудь с утра. С утра начинаются звонки и кто-нибудь до да к нему идет, и они вот все сидят вообще музыка, музыка, музыка. Mm -hmm. Ну такие вот тоже увлекаются. Те мальчики, которые увлекаются музыкой, девочки иногда приходят. Но в основном это все инвалиды. Свой первый диск «Диджей Про» выпустил в 2002 году. Тогда вдохновение было особенное, посвященное близкому другу, посвященное памяти близкого друга. Когда друг у него погиб, вот тут он, конечно, сидел, и все время я, я постоянно его слушала. Потом он написал, когда говорит «Мам, вот как тебе?» Я говорю «Мне нравится». Ну, я уже все поняла, конечно, хоть он мне и не говорил, я поняла, что это он все для этого мальчика сделал. Ну, ушла на кухню, проявилась. Для своего первого альбома Павел сам сделал обложку, нарисовал в программе «3D Max». А, вообще на альбоме представлены три или четыре стиля, Три стиля диски. Это драма энд транс и хаус музыка. А, четыре. Еще есть в стиле хип хоп композиция. После того, как Паша записал первый диск, ему и дальше захотел заниматься любимым делом. С тех пор каждые 12 месяцев он выпускает по диску, как отчет за год. На каждом альбоме по 11 треков различных направлений, так как со своим стилем DJ Pro еще не определился. Третий альбом у меня записан, там 11 треков. Эти треки все известные, так как там представлена группа Space, Zodiac. Потом Стив Вандер, знаменитая его песня I Just Call, своей Но все вот я сделал это в своей обработке. То есть они похожи чем-то на оригинал, и в то же время я сделал их по-своему. На одну из них, известную композицию под названием «Попкорн», Диджей Pro даже снял видеоклип, точнее нарисовал его на компьютере. Но сколько бы Павел ни делал ремейков, все равно больше всего нравится самому сочинять музыку. Бывает, что пишу по две, по три композиции, вот, буквально за какой-то один период времени. Бывает, что, допустим, от композиции до композиции, там может, месяц проходит, полтора, вот так вот. То есть у меня нет такого, что вот, допустим, там надо написать, что это Сила написал. Нет, это вот именно должно вдохновение, прийти какое-то вот, какие-то чувства. Но одних чувств бывает маловато, признается Павел. Нужен опыт, и диджей-про, самоучка. Хочется освоить все новые и новые программы для написания электронной музыки. А недавно нашел в виртуальной сети объявление о наборе учащихся на двухмесячные курсы аудио-школы диджей-грува. Вот, ну и решил попробовать, отослал им свои треки, отослал анкету заполнил, ну и все, и буквально через месяц мне позвонили, и сказали, приезжай, вот буквально на днях приезжай, начинается учеба, спросил, сколько вообще, сколько требуется за учебу, или какие-то, какие условия там, вот сказали, что учеба стоит 600 евро, ну, пришлось, конечно, отказаться, так как сумма очень большая. Заработать ее для Павла задача не из простых. Проблемы с трудоустройством первой группы инвалидности. Пробовал обращаться за помощью к депутатам. Сказали, что помогут, но после выборов что-то как-то все это замолчало. Ну, замолчали они. Вот, и как бы сейчас... А по никому не обращался еще. Мечтая попасть в Москву на курс диджей-груба, Павел продолжает самосовершенствоваться в рамках родного Перворайска. Последний диск, когда я приносил одному из наших музыкантов, известных городских, он уже сравнил с первыми моими дисками, и сказал, что продвижение как бы есть. Продвижение есть, может быть даже туда, куда Павел не думает смотреть. По-моему, канал Эра рекламировал нашу гору теплую, вот вот это вот, на лыжах, где катаются, вот, и говорили, что звучала моя музыка. Но так как я первый диск записал, я сразу и на радио пилот Свердловский, в общем, по радиостанциям везде, на телевидении, где только мог, вот, и говорили, что моя музыка звучала, хотя я, я вот сам не слышал, просто был удивлен, вот. Может моя, может похожая. Порой не знаешь, с какой стороны придет признание и какими дорогами приходит вдохновение для создания новых произведений. Музыка как фея. Иногда она исполняет наши мечты, когда мы сами того от нее и не ждем. Павел Поповиченко дождался от нее доброго знака. Диджей-про играет в одной из столов города. Мне кажется, отличная работа такая. Просто даже если какая-то другая работа появится, мне кажется, я сейчас уже никуда не перейду. Вот Проводил свадьбу у брата ну, ответственный был за музыку диджием. вот. и работникам столовой очень понравилось как я провожу и решили меня пригласить директор сказал он не хотел бы то у нас поработать но я конечно же согласился так как это была просто моя мечта где то в каком то или клубе или в столовой где то вот что то проводить дискотеки или просто будь ответственным где-то за музыку